Добрый день, меня зовут Лев алексейский и сегодня я хотел бы рассказать о том, как можно использовать библиотеку Qt в Java проектах. Для этого существует такой инструмент, который называется Qt Jambi. Скачать его можно по интернету по адресу qtdefizjumbi.org и мы сразу попадаем на страницу, где можно скачать Qtjambi. И вот я хотел бы сразу обратить ваше внимание, что для Windows существует только 32-битная версия. Поэтому, если у вас установлен GDK 64 битная, то вам понадобится все таки установить еще и вот, вот эту 32 битную версию в качестве среды разработки я буду использовать JetBrains IDE замечательная среда разработки к тому же российская и вот существует еще комьюнити Edition, которая open source версия естественно бесплатная я все это установил и у меня появилась на диске C папка Qtjumbi, где, собственно, вот мы видим сама библиотека в Java файле и несколько еще батников, о которых я скажу чуть позже. Итак, давайте создадим сначала проект. Итак, new project. Создать с нуля. Указываю папку. Вот я уже создал папку jambi test пусть проект также называется папка source с исходниками finish итак у нас есть проект в нем мы используем gdk 32 битную версию стандартной java библиотеки И нам необходимо добавить туда еще и jar файл qjambi для этого мы идем в sdk и вот здесь у меня вариант. Вот это как раз 64-битная версия, здесь 32-битная версия. И вот здесь я уже поставил, Ну, собственно, вот плюсиком указываем папку, где лежит QJAMBI.JAR. Uh, Итак, ну, в принципе, мы уже готовы программировать. Давайте uh, сразу создадим какой-нибудь класс. Пусть он называется JAMBI.TEST. Uh, здесь я видел кнопку для создания кнопку для создания ну ладно напишем вручную uh, public static void функции main да Тут у нас массив строк в качестве аргументов. И, собственно, мы можем уже функцию main заполнять. Если помните, в C-версии мы создавали объект класса qApplication. Давайте напишем qApplication. Здесь в QJAM мы не создаем объект, а вызываем метод. Initialize и передаем в него те же самые аргументы. И в конце, если помните, мы запускали цикл обработки событий методом exec. Ну, делаем то же самое. А посередине создаем объект класса JambiTest. То есть JambiTest jambi -test, test, равно new JambiTest. И давайте сразу создадим конструктор public.jambi.test И в нем в конце вызовем метод show, чтобы не забыть. А метод show мы пока не можем вызвать, потому что мы не унаследовались от соответствующего класса extents qwidget. Все, теперь метод шоу доступен. И давайте, собственно, создадим форму. И как и в обычном C++ Qt мы создавали ее через дизайнер. Здесь в QtJumper существует своя версия Qt дизайнера с соответствующим плагином, который позволяет сохранять файлы в, соответств... в подходящем формате. Вызываем редактор формы батником создаем новую форму и что я хотел сделать я хотел а, полностью воспроизвести программу которая была вот в первом уроке которая называлась простейшее приложение на Qt а, сделать то же самое только на, с помощью QtJambi и так давайте добавим юлык там еще было табло во второй части. Добавим кнопку и добавим горизонтальный слайдер. Так, скомпонуем это все по вертикали. И, в принципе, наша форма готова. Давайте назовем его Main Widget. И попробуем сохранить. И вот видите, если в обычном а, дизайне мы сохраняли файлы с расширением UI, то в данном случае у нас файл с расширением GUI который как раз говорит о том, что это формат подходящий для Jambi так выбираем папку source сохраним прямо сюда и назовем его main widget так я сохранил но это еще не все нам необходимо перевести как то вот эту файл GUI в java код. Для этого в джамбе есть соответствующая утилита, которая называется GUIC, то есть видимо джамба UI компайлер или что-то типа этого. К ней нужно прописать путь в переменный pass Windows, для того, чтобы можно было вызывать ее откуда угодно. И, собственно, давайте и вызовем эту утилиту. JUIC с параметром минус CP. Этот параметр говорит о том, что утилита побежится рекурсивно по всем подпапкам и попытается конвертировать файлы G.U.I. в Java файлы. Ну в данном случае это не имеет большого значения, потому что у нас нет подпап подпапок. Вот. но в принципе вот так. И ну, все все удачно произошло. И появился файл Java. Давайте посмотрим на него в идее. И мы видим, что на самом деле это просто класс Java, в котором созданы соответствующие члены класса, которые соответствуют виджетам, которые мы добавили на форму. И в методе setupUI, собственно, идет настройка свойств данных э, объектов, да, и их компоновка. То есть, как если бы мы э, вручную пытались это писать, не используя э, дизайнер, то вот в принципе вот так и, э, и э, утилита G она просто и, и переводит это в такой формат. Итак, давайте создадим член класса, э, который будет типа UI main widget, называться UI new UI main widget и теперь нам необходимо а, связать как-то а, вот данный класс вот с нашим классом делается это методом как мы уже видели setup UI и в качестве аргумента передаем собственно объект данного класса и в принципе, в принципе, можно уже запускать. Давайте а, скомпилируем проект и запустим. И мы видим, что действительно все, все у нас отобразилось, что мы создавали на форуме. Осталось только связать. В Jumbo это делается несколько иначе, чем в C++. Например, сигнал является членом соответствующего объекта. То есть, если в нашем случае испускает сигнал кнопка, то у нее есть член clicked типа сигнал. Вот, собственно, к нему надо обратиться и у него будет метод connect, аргументами которого является объект который будет получать и соответствующий слот а, а как же написать слот на самом деле в джамбе любой метод класса он а, может быть слотом поэтому мы просто пишем public void setText без параметров и здесь собственно елоку присваиваем какой то текст Uh, насколько я помню был Hello Killed uh, и мы указываем сам, сам, сам объект да, uh, в качестве принимателя и слот uh, пишем просто set текст без параметров uh, что же касается второго соединения то Давайте э, вспомним, что это у нас был слайдер, испускал сигнал. Сигнал назывался valueChanged. Опять-таки вызываем метод connect. И туда передаем э, табло и э, название слота. Слот назывался display с типом э, аргумента. То есть int. Все, сохраняю. Перезапускаю. И давайте посмотрим. Нажал на кнопку. Все поменялось. Текст поменялся. Я двигаю слайдер. И значение на табло тоже меняется. То есть все отработало. Не знаю, насколько вам покажется это интересно, но мне кажется, что это дополнительная возможность для Java-разработчиков. Использовать, например, не только свинг, а какие-то плюсы классов Qt, которые, мне кажется,. Говорят сами за себя. Uh, на сегодня все. Спасибо. До свидания.